Здравствуйте! Мы опять готовимся к экзамену. Будем с вами разбирать задание номер семь. В этом задании нужно заменить словосочетание записная книжка, построенная на основе согласования, синонимичным словосочетанием со связью управления. Напишите получившееся словосочетание. Итак, записная книжка, можно сказать, а можно сказать по-другому. Книжка какая? Книжка для записи. Я напомню, что согласование, когда зависимое слово, как правило, это прилагательное. Мы всегда ориентируемся на то, чем выражено зависимое слово, а не главное. Итак, записная книжка согласования, книжка для записи управления. При управлении одно слово управляет другим, то есть требует от этого слова определенного падежа. Новое задание. Замените словосочетание Рожок автобуса со связью управления словосочетанием со связью согласования в предложении. Лишь новым соответствием души рожок междугороднего автобуса, рыдающий в заоблачной тиши. Итак, рожок автобуса. Как... Можно произвести замену. Рожок чего? Автобуса. Зависимое слово у нас существительное. Значит, это управление. Слово «рожок» требует от слова «автобуса» родительного падежа. Попробуем произвести замену. Правильно. Автобусный рожок. Вот как можно произвести замену. Автобусный рожок – это и будет согласование. Всего хорошего. Занимайтесь, учитесь.